hi guys welcome back to June this after video reaction let's go to our favorite country which is Russia private and spice our Russian friends how are you guys I hope you're doing well and amazing and the title of this video as you can see on my thumbnail is Russian most scary wars Syrian residents about the Russians oh my god from the title itself like it's so amazing that you really want to watch directly and credit to the honor also with a video to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 Хотели зайти в город Скальби. Они хотели разрушить город и убить всех, особенно христиан. В то время все жители так и говорили. Алис захочет нас прогнать из города и убить. Их командир Джамиль Аль-Салех еще выложил в интернет видео, в котором издевался над сирийской армией. Говорил, никто вам не поможет, вы уже проиграли войну. И выбирайте, как будете умирать. Сами себя убьете или мы вас убьем. В это же время наш город обстреливали минометами, градами и артиллерией почти ежедневно. Мирные жители гибли каждую неделю. Мы oh my, готовились yeah. к обороне. Думали, как нам продержаться подольше. Но самым печальным моментом было, что мы не знали, что нас ждет впереди. Потому что террористов было очень много. Их вообще очень много в провинции Идлип. Их целью было стереть скальбию с лица земли и убить всех нас. Oh а потом внезапно пришли русские. Помню, это было воскресенье. Я был в церкви. И тут в церковь вошли сразу примерно 30 человек в военной форме с бородами и в разгрузках. Вошли и стали креститься, читать молитвы. Наш святой отец Абу Фади тогда сказал, что русские пришли по воле Божьей защищать нас и защищать христиан. Oh, that's, that's... Все люди в церкви, а потом oh. и во всем городе очень обрадовались. Потому что русские воины, воины самого могучего государства пришли защитить нас. Потом они сразу начали строить укрепление копать траншеи, насыпать брустверы и ставить бетонные бункеры. И начали учить нас военным наукам и организации обороны. Мы не такие, как русские. Русские руководствуются большим опытом и военной наукой. Тренировали нас. Помню, дня через три-четыре на нас начали наступать террористы. Пытались зайти в город. Мы жестко сопротивлялись. До этого мы, как правило, отступали. Но в этот раз не отступили. Это было итогом тренировок с русскими. То, что русские были с нами плечом к плечу в том бою, обеспечило нам большую мотивацию к отражению атаки и защите нашей земли. Мы отбили oh, их наступление right. и даже перешли в атаку на некоторых участках. Джамиль Салех, командир Ализа, говорят, был в бешенстве. Он не понимал, что произошло. Он послал боевиков Джейш Ализа в наступление, думая, что мы сдадим свои позиции и отступим. И мы, и русские. Но все произошло наоборот. Мы сопротивлялись, они отступали. И понесли потери, больше десяти человек. Мы даже не поняли, как русские так жестко воюют. Они сопротивлялись врагу, как будто воевали за свои собственные родные дома. А их семьи и дома далеко отсюда. И они воюют действительно жестко. Даже жестче, чем мы. Мы уверены, что они воюют не за деньги. Наоборот, они воюют везде, где есть необходимость бороться с террористами. Даже если они знают, что понесут потери, они воюют любой ценой. Вау. Те, кто увидит это интервью, скажут, Вау. что это неправда. Хотя я это видел собственными глазами Охотник на ИГИЛ. Те, кто увидит это интервью, скажут, что это неправда. Хотя я это видел собственными глазами, но до сих пор верю в это с трудом. Это произошло в Акербате около года назад. К сожалению, не помню всех подробностей. Это произошло, когда мы зашли в Акербат. Мы зашли с восточной стороны поселка. События происходили очень быстро. Мы заходили вместе с русскими. Они севернее, а мы восточнее. По нам и по русским друзьям начал стрелять снайпер. Я думаю, этот снайпер удивился нашему присутствию в этом поселке. Один из русских пытался перебежать дорогу, и снайпер попал ему в ногу. А до двора, в котором этот ки мог укрыться, оставалось метров десять, не больше. Но он упал, и бежать уже не мог. Но продолжил ползти ко входу в этот дворик. И снайпер тут же ранил его второй раз. И когда русский почти подполз к забору, снайпер ранил его в третий раз, то ли в грудь, то ли в живот. Мы не смогли ему помочь хотя мы находились на другой стороне oh. дороги по нам тоже вел огонь снайпер тот же самый потом по нам открыл огонь еще и пулеметчик в поселке очень много домов и мы вообще не могли понять откуда по нам стреляют мы ориентировались только по звуку помню что этот русский парень привалился к забору не мог заползти во дворик хотя до входа оставалось 2 метра не больше русский уже не двигался хотя было видно, что он еще жив. Помню, из соседнего дворика выскочил еще один русский, упал на землю и пополз к нему. И пока он полз, его самого тоже ранили, и не один раз. Но несмотря на эти ранения, он продолжал ползти. Он дополз до своего раненого друга. Несмотря на все свои собственные ранения, он поступил героически, смог затащить своего напарника в дом. Представьте, он ползет, а за ним волочится рука, в которую его самого ранили. Представляешь, дополз до раненого русского, привязал его ремнем к себе и затащил в этот двор. Мы не смогли ему помочь, потому что противник вел по нам очень плотный огонь. Когда подошло подкрепление, то сразу начали вести ответный огонь по вражескому пулеметчику. Этот пулеметчик стрелял по любому движению. По нему открыли плотный огонь, но ему удалось сбежать. Думаю, что эти события изменили очень многое во мне самом. Я такого никогда не видел. И никогда не забуду эту картинку. Он ползет, Вау. отталкивается ногами, Абсолютно. раненная Абсолютно. рука волочится. Абсолютно. И за ним остается кровавая полоса. Такой тонкой кривой линией. Все так и было. Мы там как раз подбили ИГИЛовский танк. Получилось очень забавно. Мы заняли а позицию а их танкисты проехали мимо, не зная о нашем присутствии. Когда он появился рядом, наш гранатометчик выстрелил по нему из РПГ и попал в правую гусеницу. Танк остановился, не смог двигаться дальше. Боевики ИГИЛ начали вылезать, и мы их перестреляли. Через две недели, когда я уже был в скальбии, мы пошли на утреннее построение и увидели тот самый танк, что был подбит нами в Акербате. Он стоял на площадке. Наши русские друзья его отремонтировали и забрали. И даже написали на танке «Большой охотник на ИГИЛ». Танк передали нам. И с тех пор мы стали в скальбии настоящим батальоном, маленькой армией. Житель Джеблы. Вначале никто ничего не знал. Ходили только слухи, разговоры о том, что на аэродроме начали восстанавливать здание и ремонтировать взлетно-посадочную полосу. И в городе стало очень много сирийских военных.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 Потом сразу все газеты, телевидение, социальные сети стали распространять информацию о том, что русские пришли в Сирию, чтобы помочь нам. Вообще о русских начали говорить примерно за неделю до этого. Но это были только слухи. Конечно, мы были очень рады. Русские – наши старые друзья. Мой дядя учился в России в 70-х годах, был военным инженером. В 80-е русские построили здесь много общественных зданий и после прибытия русских обстановка сразу изменилась. Они сразу начали бить террористов и боевиков. У нас в магазинах стараются не брать денег с русских. Например, когда русский военный приходит купить бутылку воды, хозяин магазина не хочет брать с него денег. Спор затягивается на полчаса, а русский все равно пытается заплатить вопрос, а кто русский лично для вас? Житель Джеблы, друзья-братья. Когда они начали Just бить beautiful. всех этих ИГИЛ, Аннусру и все остальных, они не останавливались. Wow. Я уверен, что и сейчас Wonderful. не остановятся. И я считаю, что русские отомстили террористам за моего погибшего двоюродного брата и за всех наших погибших. Oh. Он воевал в Абу -Духуре. Вы немного опоздали. Он погиб в самом начале сентября. Но ваши летчики сполна наказали террористов. Ну а далее рассказ жителя Ашулы поселка на трассе Пальмира, Альсухна, Диер-Эс-Зор, обои двоих российских военнослужащих, решивших помочь попавшим в засаду сирийцам. Сириец о русских. Что ты хочешь узнать о русских? Вопрос. Вы видели русских, взятых в плен ИГИЛ? Просто нам так сказали, что вы это видели сириец, я их не видел. И лично ничего о них не знаю. Но все знали, что там поймали двоих. Именно тогда почти все жители ушли из деревни. Еще когда боевики ИГИЛ пришли. А те, кто остались, ждали, пока придет армия. Потому что понимали, если армия придет, то война сразу кончится. И армия пришла, вместе с русскими. Кончится, потому что Ашула расположена рядом с трассой пальмира диер эззор к востоку от Альсухны. Поэтому здесь всегда кто-то был. Мы очень надеялись, что армия придет придет и наведет порядок. нашу деревню освободили только после наступления армии в диер сзор, когда русские наступали вместе с сухилем и пошли как раз на диер сзор. было затишье но игил иногда устраивали набеги на трассу и на нашу деревню тоже. в тот день игил пришли с юга из белой пустыни чтобы атаковать кого-нибудь на трассе из Пальмиры в сторону диер сзор, Шла колонна. Автобус с солдатами и несколько машин. Боевики их атаковали. Легковые машины сумели прорваться и уехать. Автобус с солдатами не успел. Боевики и ГИЛ начали стрелять по ним. Двое русских ехали из Пальмиры в сторону Диер С-Зара на грузовике. Они ничего не знали. Как мне рассказали, русские услышали звуки стрельбы, остановились и решили помочь армии. Их грузовик подбили. Они выскочили и начали отстреливаться. Стреляли, пока не кончились боеприпасы. Террористы взяли их в плен и быстро ушли. Русских забрали с собой. Говорят, их обоих обезглавили вопрос. Русские вдвоем приняли бой и не сбежали. Сириец. Насколько я знаю, они не отступили. Русские очень хорошие воины. Потом русские выгнали ИГИЛ из нашей деревни меньше, чем за полдня. Вау. That's truly an interesting. I think this is a true story. What the Syrians said about the Russian, because he experienced, he saw what happens with the Russian, how the Russian support with the Syrians in this time of period, like of war, of what's happening in Syria, because always been happening that there is war happening in, in uh, Syria, and then Russians are always been there to help. And this is amazing and so interesting information also and kudos and salute to the heroes of the Russian soldiers who came to support with the Syrian war and that's amazing story that we shared. That because somebody always like telling that the Russian is this and that in a in a bad way, but this is a beautiful story about the Syrians saying and telling to us that the that the Russian soldiers are good because they stand on their principles once they will help someone's another country and the They have their honor also in supporting in terms of war. Oh my goodness. This is a beautiful story. And this is a true story for sure that the Syrians shared us and knows us. Thank you so much for this. It's just like it's so heartwarming also hearing with this beautiful story the how the Russian support with the Syrians during those uh difficult times.